Всем большой привет из летнего полного изобилием леса. Пошла клубника. Клубника идет прям массово. Вот она, клубника. Ее тут целая поляна. Это дикая клубника, никакого сравнения не имеющая... С садовой. И она бесплатна. То есть, ее здесь целая поляна. Вот я показываю клубника По аромату и по насыщенности ее всякими полезными веществами она на порядок обходит садовую клубнику. И ее сейчас... В этом году изобилие. Просто пошли всякие лечебные травы. Вот я показываю клубнику. Вот ее здесь сколько. За какое-то небольшое время можно набрать ведро в легкую. Вот все полностью, весь ковер клубничный. И море душицы, зверобой и другое разнотравие это нам компенсация за чудеса погоды в Кузбассе. Сейчас набираем и из нее сварение душистое, без каких-либо химикатов. Вот такая у нас это Оконки перезовые и разнотравья. Цветут сейчас все травы. Спасибо всем за внимание. Можно за пару дней набрать на целый год запасов. Подписывайтесь на канал.